точка излома. Сюри, аки наваря. Давай, Миллер. Да какие наши достижения! Мы уже должны, должны генералами блядь. Да. вы чё хулили Не, мы сейчас за снабжением поем. Сейчас за патронами поем. О, смотри, Там Томпсоны лежат. Нахуй. Все, Разделите между собой. твою мать! Подай! Смотри внимательно! В Да, наверху! их! На дерево он полез. Гукхули. Где еще, еще где-то страдает? В Я в его как ходить? Я со снайперкой. Да? В так открывайте бункеры, блядь. Сейчас Полонский откроет. Слышь, полонский, блять, я тебя разжалую, нахуй, новобранцы! и заебал, пиздец, а, открывай! Да. Почему самый точный из нас станет с пулемётом? А, ну, все нормально, я нашел все. все 21 патрон. Ой, скорректировали. Да стволы с них реально не падают. Давай, Пошел нахер как, он. как здесь оказался вообще? консерва? и реально придумал консервы, ебать. Банзай атака. Заятата. Ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ужас, ужас, ужас. Там еще и пулемет. Что? Да-да, у нас тут пулемет в охоте. Где этот пулемет над воротный? Хау, но он молчит. Старелок снят. Не види Ну потому что я уже нашла. Сосредоточить огонь на аудитория, блядь, мам! Ой! Давай, Эли, Это у аудитории! Да, это са аудитория да, скрывает. Они Куда побежали? Кто у вас, блядь, отпускал? У Что у них там извиняюсь ещ раз? Численное преимущество. Аааа, меня сейчас. Чуть штыком не зарезали. Меня кто-нибудь. Да иду, иду, иду. Виталий сзади, аккуратней. Где? Да вон. По Блять, ебаный дебил пришел. Нет, здесь больше никого. <связывается> ага. А, э, Греночку вам куда? Дослал вам куда, Греночка? Опять, да, да. Хе, нахуй. Нахуй. Здесь даже союзников не падает оружие, не пойму. А, во, есть. Ух ты, какой хитрый гук. Спрингфилд с оптикой. Оптический спрингфилд. Там мало патроны, что это мы там Не, я не стал брать. Миллер! Разберись с Нахуй пойди! Особенно учитывая то, что он ничего не может ответить, да? да. О, мины! Мины дешевы! О, ебать! Ой, вот это я ебанул, не да, меня аж контузил. Надо этими штуками покидаться, поберечь патроны. А я их раскидываю. На! По-моему, они рекошет как бы скидываешь. Нет. Вот это хорошая штука, мими. Ой, только вот зайдешь. Ой. О, мини. Оба. Понял. О, еще минус. Натимал в дом. Так, стоп, тихо-тихо, не раскидываемся. Вот, теперь можно. Надо было просто узнать, где сидят эти пидеры. А то есть за трясучки, я не знаю. Так, надо меня с собой взять. Эп, он заист, иди в жопу. А Ты вон куда? Тут должно быть какое-то оружие. Оно тут нет. Ой, нет, не оно. Чуть-чуть другое. Да то тут есть еще минус. Где? А а я, им, наверное, уже не могу. Окей, вы почти там. По обеим угол в расселитесь и расселитесь с ними. Совместное испытание а? завершено. Безпечный стрелок. Как? Я опять перепутал кнопку удара ножом и кнопку. Ты сам себя подорвал, да? Нет, я присел на. Но... Так, Томпсон готов. я стреляю с Гаранда. Ой, блять, ой, блять, ой, блять, ой, блять, на гранату бегу. Сука. Ну так хотя бы Блять, вам обратно посылочку. А, ты откинул? Да. А я от нее прячусь. Звони. <связь> <связь> <связь> а, Прикольный звонил. Ой. Чисто. Осталь... Отворяй, Ройбук. Хройбук, блядь местная версия капитана прайса ворота отворитель пока да. там, там где-то пулемет еще сейчас будет с, -с, с танковый заебали блядь перед прицеп бану нахуй. вот это банзай весь бансайт. Отойди нахуй. Вроде все. Ой, граната! Ой, где? Ой, граната. 60 тысяч очков уже! хуй его знает! Потому что 6 по тысяче за человек получил. Там хорошо в затчатке раскидался. Ой, блядь, меня что-то Кто это там исправляет? Мы. Ты в какой смену хоть заработаешь? И, -и, -и, И. Это ответ был или Ну в первую. Зачем? Захватить сброшенное снаряжение во дворе. Ага. Через запон. Чего это он еще генерал Так, давайте спасем Полонского. Мне надо, мне надо для сюжета. Пошел мне оружие из рук убрали. Спасли, блять. А если я запуск? Я в спас. Не, спалонского спасли. Они болей. Вы, Ой, О, здесь случайно. О, снабжение. Пиздал вам, пацаны. А как патроны взять? Ой, какая штучка! Ой, какая. Да блять. Переуселствовал. Ой, а, нет! Вы, в аду, Вы все в Мы? Мы не будем! Теперь меня воскресите! Да б вашу мать! А пулемет Сейчас секунду. О. Да воскресите, блядь. Да сейчас, сейчас, сейчас. Вс ⁇ Саня, Саня, отойди. Дым не... Да нет, дым не подействовал почему-то. Надо дыму туда напустить. А у Четыре штуки, да. Почему патроны Я не, не в подбираются, вы не понимаю. Ну где авиаудар? по тому зданию где пулемет чё кончились пидорас о, тут арисака с оптикой. Всего лишь 13 патронов. Теперь они с другой стороны будут. Какой? Вот где самолетики, видишь? Я туда вызываю. Совместное испытание завершено. Спартанец. Блять, кто за Это не я. Я туда надо два раза, по-моему, вызвать. Ты не ладно, я второй туда вышел. В смысле, минус 10, бля, вы охуели? А, он пугал. Ух ебать, тут своих сада. 30 секунд. Пушки прибежали. там <связать> пузища. Ай, положился я на себя. Тихо. А, но... Ой! мама. Ага. У меня патронов почти нет. 5 секунд. Так, я в тоже здание хуярил. Давай, Сашка, пусть захуярит. Он хуярил да. Ты же хуярил. Первый я, второй ты и сейчас Сашка.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 Ой, нам сержанта дают, да? Не, это просто его жетончики. А почему нам с ним звание не перешло, блять? Я тоже не хочу сержан там быть. Полонскому по идее капрала должны дать после да. этого. А мы до сих пор видов. Я вот сейчас посмотрю сколько киллстрик и я, я скажу, блять, что за это должно быть. Сколько тысяч, ебаный? Тесто двадцать ноль. Ни хрена себе! Ни хрена ты там нас стрелял? Сколько у тебя фрагов? Где мой полковник, блин?